Ну что, приветствую вас, дорогие зрители. Я бы сегодня хотел буквально одну-две минутки уделить вот такому вопросу. Сейчас у меня заканчивается аукцион. Я бы хотел обратить внимание, какая разница между, между сайтами, аукцион и мешок. Вот небольшая. Как они продаются? Хорошо, плохо? Вот смотрите, вот, собственно, здесь я делаю небольшие некоторые репосты. Здесь у меня даже видно, ну, я отправляю друзьям, они и администраторам групп, они делают репосты. Итак, так вот смотрим, вот на моей основной страничке в на сайте Мешок мы видим, здесь продалось просмотров здесь у нас в конечном итоге 15 и продалось за 682 этот лот. Так, ну вот этот лот на аукционе, здесь получилось у нас а, просмотров чуть-чуть побольше, в 75 просмотров, есть, смотрите разницу, 15 просмотров и 75, и цена выйдет 950 рублей, то есть намного-намного выше. А, с этой информацией я и хотел с вами поделиться. В принципе, на сегодня это все. Это единственное, что я хотел сказать. Если вы только начинаете торговать там, сувенирами, банкнотами, монетами, на каком сайте лучше торговать. Ну, все. Не буду отнимать время. Пока.